И мы начинаем с продукта, который включается одним из первых в помощи нашему иммунитету, нашему организму в борьбе с всеми негативными факторами. Это наш резерв. Напишите, пусть будет всем видно, кто пользуется и какие результаты есть при использовании нашего чемпиона по восстановлению здоровья нашего резерва. Напишите и поделитесь в чате, как это работает. Это биологически активный гель, который очень прост в использовании и показан абсолютно всем, кроме маленьких где-то грудничков, который представляет собой очень удобную форму упаковки. Это такой пакетик гелевый на в который вы можете выпить содержимое, которое очень вкусное, как варенье, и несет в себе для организма просто феноменальные положительные последствия. Посмотрите, что входит в состав нашего резерва. Вишня, алоэ вера, ягоды винограда, зеленый чай, гранат, черника, ягоды асаи, которые являются чемпионами по наличию антиоксидантов виноградный сок, который внесет в себе самый главный компонент нашего продукта это ресвератрол, что Представляет собой ресвератрол, это полифенол или антиоксидант, который был выделен из кожицы красного винограда и был открыт в 2004 году, который является на самом деле продуктом, вернее компонентом, который способен запустить в организме процессы выживания, который работает с генами выживания, называемыми сиртуины. Вы слышите, это гены выживания, где еще есть продукт, способный запустить эти гены, для того, чтобы максимально эффективно справиться с любым заболеванием. Гены усиления стабильности ДНК. Что происходило с нами раньше? Я имею в виду первобытных людей. Организм постоянно находился в стрессе, в том плане, что нужно было выживать, потому что мамонты, потому что голод, потому что... Где-то жара, где-то холод, и зимой не было, конечно же, никаких продуктов, поэтому люди постоянно умирали, не дожив фактически до да, 25 лет. Потому что при воздействии этих факторов постоянно идет воздействие на ДНК, она становится аномальной, что ведет к нарушению всех процессов в организме. Так вот, эти гены сертуины э, в то время, когда не было еще врачей и препаратов, и вообще всего-всего, могли запускать гены человеческие таким образом, что они кратковременно могли справляться с какими-то заболеваниями, с какими-то э, тяжелыми негативными воздействиями. Вы же все знаете вот с детства о том, что нужно было закаляться. Нужно было, я имею в детстве нам говорили, нужно закаляться с детства, с молоду. Что, ведёт, что представляет собой закаливание? Вот это обливание холодной водой, кратковременное воздействие в течение 30 секунд, примерно минуты, на организм ведет к шелковому воздействию и выплеску именно генов сертуинов. Почему моржи не болеют, почему люди пожилого возраста, которые давно, давно проводят такие процедуры, они относительно здоровы. Не панацея, но тем не менее. Так вот, Наша цивилизация в принципе не все пользуются этими методами, не все могут пользоваться и опять-таки это ведет только к кратковременному воздействию, а наш резерв способен сделать так, что мы запускаем принятием эти гены сертуины таким способом восстанавливаем свой иммунитет и в то же время наш иммунитет помогает организму справляться, со всеми острыми и хроническими заболеваниями. Тем самым по дороге мы получаем, конечно же, эффект такого всплеска энергетического. Мы чувствуем, что мы становимся сильнее, мы становимся намного позитивнее. У нас проходит сонливость, апатия, депрессия, потому что вот это постоянный запуск наших ресурсов ведет к тому, что организм омолаживается и способен бороться с негативными последствиями, которые его преследуют. Поэтому вот такая уникальная формула резерва помогает справляться абсолютно со всеми воздействиями. Посмотрите, хронические воспаления. Я вот хочу вам показать, специально сюда внесла слайд, на котором показаны анализы человека с заболеваниями, щитовидной железы что принимал наш партнер он принимал по 3-5 пакетиков резервов в течение полугода мы единственное корректировали количество и посмотрите каково же было удивление тут не было гормонов никаких антироксинов и это был только резерв я надеюсь что вам видно то что тут показано как изменились параметры в по показаниям, видите, тиреотропный гормон э, свободный Т3 и Т4, которые э, пришли в норму. Посмотрите, вот внизу анализы. Дата стоит восемнадцатый год, шестой месяц, а там пятнадцатый год, двенадцатый месяц. Э, с чем человек пришел, с какими проблемами и как он смог воздействовать с помощью нашего продукта без ничего, без гормональных каких-то препаратов, на то, чтобы все пришло в норму. Это просто потрясающе, у нас полно таких результатов. Я хочу, чтобы все об этом знали и делились со всеми теми, кто вас окружает. Еще резерв уникален в том, что есть такая ассоциация международная, которая проводит кэп-тесты, то есть это усвоение и работа в организме продукта, потому что все вы знаете, что существуют разные формы Продуктов, которые могут тем или иным способом усваиваться, но вопрос в том, как много доходит этого продукта уже до конечной цели, не распадается ли он в желудке и так далее и тому подобное. Усваиваемость вот такого геля идет уже в капиллярной системе языка рта нашего, в ротовой полости, поэтому этот продукт усваивается практически на... 95-97% и из 40 возможных единиц был оценен на 37,1%. Вы представляете, да, насколько продуктивно этот э, продукт усваивается нашим организмом. Поэтому пользуйтесь, и можно всем, кроме -грудных, там по показаниям уже после консультации со специалистом. Продукт, это Продукт, который был два раза номинирован на Нобелевскую премию, это минерально-витаминный комплекс. Который называется АМПМ, это название, вы знаете, да, по, с английского АМ утро, АПМ вечер, который позволяет работать с нашими циркадными циклами, также восстанавливать теломеры и защищать организм от антиоксидантного стресса и восполнять всеми теми недостающими компонентами, которые нужны для совершенной жизнедеятельности. Тот, кто изобрел эти витамины, это известный, скажем так, в особых кругах. В частности, он был консультантом на САПО-разработке продуктов для космонавтов питания. И Джим Папа Винсент, он создал эти витамины. Сам выглядит потрясающе. На лет 40 младше, чем есть, сам является по своему возрасту. И эти, эти продукты содержат более 70 ингредиентов, которых... Нуждается наш организм. Посмотрите: витамины, минералы, комплекс обслуживания теломер, который предотвращает растрепывание концевых участков. Также это меметик, который способен ограничивать калории, потребляемые и вызывать экспрессию генов, комплекс свободных радикалов, который защищает от окисления наш организм, восстановление ДНК. Комплекс поддерживающих стволовые клетки. Вы помните, я говорила о взрослых стволовых клетках, которым нужно восстанавливаться активно. Комплекс клеточного регулирования. Это те ингредиенты, которые влияют на метаболизм весь нашего организма, на анаболизм. То есть создание и синтез определенных продуктов и катаболизм, их распад. И пищеварительные ферменты у всех тех, у кого есть проблема с пищеварением, Заболевания поджелудочной железы, также желчного пузыря, вы поверьте, это очень хорошо помогает справляться с проявлениями негативными факторами, которые есть у людей с такими заболеваниями. Вот то, что я говорила в начале, это эпигенетический продукт, который способен запускать в работу хорошие гены и деактивировать плохие. Также влияет на нашу хронобиологию организма, то есть на циркадные циклы производит также детоксикацию организма. Видите, что во время сна запускаются процессы, которые останавливают старение, замедляют старение, и таким образом в нем содержится мелатонин. Это вещество, которое очень многим не хватает, и которое с возрастом исчезает из организма. Запускается иммунитет, и, конечно, человек наполняется энергией. Вот, как я уже сказала, восстанавливающий сон. Утром, когда вы принимаете две две таблетки витамина минерального комплекса АМ у вас возникают чувство бодрости потрясающее, хорошее настроение даже если вы спали очень мало тем не менее это вам поможет быстренько открыть глаза включиться в работу и свернуть горы вечером продукт ПМ поможет вам выключиться максимально глубокий сон и восстановительные процессы которые идут в организме в это время помогут вам опять-таки на утро проснуться бодрым и выспавшимся. Поэтому я очень рекомендую этот продукт всем. Если есть ограничения по возрасту до 22 лет и по килограммам, вес должен не превышать 52 килограмма. Благодаря которому я пришла в компанию, это гордость всего научного мира, изыски всех последних десятилетий, в частности, это то открытие, которое позволит нам в дальнейшем и позволяет, соответственно, замедлять процесс старения и влиять на длину хромосом. Вы помните, я об этом говорила в начале, существуют такие животные, у которых эти хромосомы способны восстанавливаться. У человека этот процесс недоступен из-за того, что у него нет активатора этого процесса. Концевые участки. Наших хромосом, которые называются теломерами, видите, на картинке они обозначены желтым цветом, имеют изначально последовательность, которая в длине измеряется как расстояние от Земли до Луны, умноженное на 7 раз. Вы себе представляете, и по мере воздействия на наши ДНК, на наши хромосомы, теломеры отдают свои эти участочки, тем самым не давая разрушаться нашему ДНК. Но когда длина становится критически малой, в результате негативного искусственного воздействия теломеры не могут восстанавливаться, и клетка умирает. Так вот, что открыла Хелен Блэкберен? Она открыла активатор теломеразы, который способен, проникая в наш организм, запускать процесс восстановления теломеров. У нас в организме есть... Компонент, который называется киломераза, он спит, нет активатора. С помощью нашего продукта Affinity мы внедряем в организм активатор киломеразы, его формула запатентованная т 65 который способен разбудить киломеразу и включить ее в работу. Вы представляете, насколько это уникальный продукт, насколько это уникальный препарат, и видите, что на бутылочке такой знак бесконечности – Потому что мы способны на очень много лет замедлить наше старение и, мало того, сделать качественно новым нашу стареющую систему, которая, соответственно, будет в разы медленнее стареть, взрослеть и, соответственно, в другом образе совершенно. Посмотрите, что еще компания внесла в состав этого продукта помимо активатора коэнзим Q10, фукаидан, экстракт портулака Различные витамины, которые позволяют веществам срабатывать таким образом, чтобы максимально влиять на процессы восстановления организма, а в частности теломера. Этот активный компонент был выделен и Это растение, которое способно, прошу прощения, немножко приболела. которое способно восстанавливать длину наших теломер. Вот таким образом облегчается состояние пациентов, страдающих от сахарного диабета, болезни Альцгеймера и серьезных сердечно-сосудистых патологий восстанавливается либидо, как мужское, так и женское, поднимается настроение, потому что очень активно идет выработка серотонина, то, что это гормон радости и счастья, то, что влияет как раз на наше настроение. Принимать этот продукт нужно в возрасте от 30-35 лет, когда уже распад, распад клеточный начинает преобладать над синтезом новых клеток, и поэтому в этот момент мы должны взять наш, себя в руки, наш организм и начать ему помогать. Финити принимается нон-стоп, на постоянной основе, потому что с возрастом количество э, распадов, конечно же, возрастает. Поэтому обязательно нужно <coughs> это учитывать и принимать по возможности. Стрит о котором я хочу рассказать. Это Майн, пищевая добавка для мозга. Ворвался на рынке тоже такой кометы содержит в себе натуральный компонент белковый, который называется керакью и представляет собой биогель. Вы видите, с какими показаниями он вышел на рынок, укрепляет память и внимательность, улучшает умственные способности, клинически испытан и признан безопасным, помогает распределению информации, которые мы много очень получаем в нашей голове, все раскладывает по полочкам, способствует также поднятию настроения, потому что содержится аминокислота ГАБА, которая является натуральным антидепрессантом и помогает усваиванию всех других кислот, которые содержатся в этом продукте, действует на процессы памяти, на возможность концентрации внимания. Применяться может с подросткового возраста по одному пакетику, людям более старшего возраста и людям, у которых очень большие умственные нагрузки, можно применять по два пакета. Супер замечательный продукт, мы его очень любим.